Почти через год после выхода флагманской модели портативного хай-энд-плеера ASTELNKERN SP1000 стали доступны новые модели Aston Kern и один из них у меня сегодня на обзоре. Это предтоповая модель линейки Ultima, и называется она SP1000M, но ее также можно назвать флагманской. Плееры Aston Kern это не просто брусок алюминия, это лидеры в мире портативного плееростроения. Уже несколько лет подряд отличительной чертой данных плеера является трапециевидный и угловатый дизайн корпуса, который может показаться слегка угловатым и немного острым. Но плееры такого уровня это уже не детская игрушка, это высокотехнологичное и аудиофильное устройство. Раз уж пошла речь о дизайне, то расскажу пожалуй о внешнем виде и комплектации плеера. Данный плеер поставляется в картонной коробке в цвет плеера. На момент обзора в мире он доступен в синем цвете корпуса. Внутри коробки можно увидеть самплеер, набор защитных пленок, инструкции, кабель USB Type-C и кожаный чехол темно-синего цвета. Самплеер изготовлен из алюминия, а фронтальные и тыльные стороны из стекла, тогда как корпус старшей модели SP1000 был изготовлен из нержавеющей стали или меди, в зависимости от версий. И тут проявляется первое преимущество новой версии 1000M. Благодаря иному материалу корпуса удалось уменьшить вес плеера практически в два раза, до 203 грамм, по сравнению с почти 400-граммовым старшим братом. 1000M стал более компактным и размер дисплея составляет 4,1 дюймов против 5 дюймового у тысячного. При этом разрешение экрана осталось прежнее 720p. Благодаря изменениям в размерах плеер стало намного удобнее использовать одной рукой. На верхней части плеера можно увидеть кнопку включения-выключения и разблокировки, а также аудиовыходы 3,5 и 2,5 мм. И очередным различием является отсутствие оптического выхода, встроенного в 3,5 мм разъем по сравнению с топовой версией тысячного. Поэтому подключать внешний ЦАП получится только через OTG-USB-переходник, который нужно будет отдельно докупить. Также изменения коснулись мощности аудиоразъемов. 3,5-мм разъем стал немного слабее 2,1 вольта против флагманских 2,2 В. Но при этом мощность балансного 2,5-мм наоборот. У новой модели стал выше 4,2 вольта против 3,9, благодаря чему, подключая к балансному выходу, плеер без проблем раскачает весьма требовательные полноразмерные наушники. На нижней грани разъем USB Type-C и слот для карт памяти microSD до 512 гигабайт. На левом торце есть три прямоугольные кнопки для переключения треков, а справа колёсико громкости, которая теперь вовнутрь не нажимается, как было у старшего брата. Может этим решением разработчики решили еще больше продлить жизнь данному элементу управления, который, я уверен, будет очень часто эксплуатироваться. Для тех, кто хочет избежать случайных регулировок громкости в кармане, предусмотрена функция блокировки регулятора, когда экран выключен. Теперь подробнее о программной и технической части. Оба тысячных плеера построены на одинаковых чипах на паре AK4497EQ. И, и разработчики утверждают, что звук не стал хуже из-за уменьшения размеров платы, а чем-то даже лучше из-за более близкого размещения конденсаторов к самим цапам. Но об этом попозже. Также пришлось уменьшить объем аккумулятора до 3300 мА. И плеер сможет протянуть до 10 часов музыки, когда флагман держался до 12 часов. Еще уменьшили встроенную память с 256 ГБ флагманских до 128 что также более приятно сказалось на стоимости плеера. Программная оболочка осталась неизменна у плееров 2018 года. Плеер автоматически обновляется при подключении к Wi-Fi. Есть возможность подключать наушники или акустику по Bluetooth. Удобной функцией оказалась AK Connect, при включении которой плеер превращается еще в медиасервер при наличии Wi-Fi подключения. Благодаря данной функции можно дома или в машине подключить плеер к внешнему усилителю для колонок или к ЦАПу, с помощью смартфона управлять воспроизведением музыки. Причем медиатека может находиться не только в памяти плеера или на флешке, но и можно выбрать музыку, которая у вас в памяти смартфона или на компьютере. Также можно и стримить музыку с медиасервиса Tidal. Также порадовала производительность самого процессора, когда плеер подключен в режим внешнего ЦАПа. Задержка сигнала отсутствует, если вдруг вам захочется не только послушать музыку с компьютера, но и посмотреть концерт или любое другое видео, то полусекундное отставание от звука отсутствует, которое наблюдается у многих плееров разных производителей. Также данный плеер понимает файлы DSD-256. Но когда плеер только из коробки, не стоит воспринимать его звук как финальный. Обязательно дайте ему прогреться несколько десятков часов. После данного периода времени звук раскрывается в полной мере. Подача звука становится кристальной и при этом мелодичной, с точной и быстрой атакой. Цены весьма объемной и легко можно расставить музыкантов больше, чем два эшелона. Но все же компактность плеера самую малость сказалась на размере самих образов по сравнению с топовой моделью. М-ка получилась немного жирнее на нижнем регистре и немного скромнее по размеру рисуютсями сами образы и инструменты. Но если не слушать плеер лоб в лоб, то через неделю прослушивания плеера 1000 м его звук можно смело назвать флагманским. Да, у данного плеера нет некоторых фишек самой топовой версии плеера, но зато его можно положить в карман и он составит вам компанию в дороге, погрузив вас в мир музыки. Также стоит учесть, что плеер очень чувствителен к качеству записи и с легкостью сможет проявить преимущества и недостатки ваших наушников. 1000M, как и полагается плееру из высшей лиги Astell, содержит в себе взрослый звук уровня high-end при сохранении общего ощущения завершенности и премиальности. Поддержка стриминговых сервисов делает его актуальным и еще более удобным. В нем сделано все на высшем уровне, от дизайна, удобства и практичности до материалов, качества сборки и, главное, звуки. Это отличный выбор для тех, кто хочет топовый зуб в современном устройстве, не порвав карман. Если вы хотите узнать цену на данный плеер, проходите по ссылке в описании и пишите в комментарии, кусается она или нет. Это предтоповая модель линейки Ultima, но ее также можно называть. Почти через год после выхода флагманской модели Hand. Это отличный выбор для тех, кто хочет иметь топовую... Там что-то про звук было...